Добрый вечер! Доброго воскресенья! Я, друзья, приветствую! Вечер воскресенье и сегодня наш очередной традиционный эфир, потенциал. Мы обсуждаем разные вопросы здоровья, разные аспекты, все, что связано со здоровым образом жизни. Поэтому задавайте ваши вопросы, делитесь ситуациями, историями, проблемами, с чем вы сталкиваетесь, с чем вы работаете. И по ходу дела, по возможности, я буду отвечать на все эти вопросы, подсказывать какие-то возможные способы решения для того, чтобы наши главные цели, чтобы вы могли увидеть в себе потенциал для решения всех своих проблем, либо для того, чтобы с ними лучше справляться. Поэтому задавайте сегодня тренд сегодняшнего вечера, сегодняшние темы, так что главные тренды, сеттеры, скажем так, это всегда вы, вот, по любым вопросам, которые вас беспокоят, либо вызывают у вас интерес, особенности. Вот последний пост, он тоже собрал, скажем так, такую довольно большое количество интересов, где я писал про, соблазнение, про атаку любовью, либо про любовную бомбардировку, как такой один из важнейших способов а, манипуляции. Очень часто мы пытаемся, или так считаем, что всегда манипуляции, либо всегда обман, это всегда нечто злое. И нам довольно трудно увидеть манипуляцию с тех, кто нам льстит, кто нас хвалит. Но на самом деле такие способы, они довольно довольно здесь распространены, и люди, которые принимают, которые подвержены такому вот воздействию, они, конечно же, намного сложнее им здесь измениться. Да и, собственно говоря, вы знаете, то же самое здесь и с питанием, что те люди, которые, в общем-то, либо с едой, которые говорят тебе, что и тебя постоянно хвалят и нигде не критикуют, то, конечно же, с этим работать довольно тяжело. Есть здесь замечательный эксперимент, я даже думаю, может быть, о нем, о нем написать пост. В 1973 году его провели. Эксперимент доктора Фокс. Пригласили в медицинский университет актера. И этого актера научили, он просто прочитал, ему дали какую-то презентацию на отдаленную тему, что-то вроде использования математических моделей, теорий игр, в вопросах и так далее, медицинских вопросах. И этот доктор, он, собственно говоря, выступил. Все студенты, все специалисты, доктора были в восторге. Все они утверждали, что они очень многому научились. И в конечном счете оказалось, что этот приглашенный специалист был просто харизматичным актером, который нес в прямом смысле бред. Но его харизма, он так играл что внешнее впечатление, внешнее впечатление помогло не специалисту обмануть специалистов и создать впечатление в нем в уверенном человеке. Почему так происходит? Дело в том, что у нас в мозге есть две системы. Первая система это эмоциональная, когда мы воспринимаем какую-то информацию. Вторая система это, собственно говоря, более поздняя система 2, то есть наша система критического мышления. И... Если нам что-то нравится, что-то происходит там интересно, что-то нравится, мы чувствуем что-то близко, то мы начинаем свои эмоции рационализировать. Как мы можем рационализировать свои эмоции? Каким образом? Двумя способами. Первых, мы видим смысл, либо приписываем то, чему нету. Например, в мудрых общих словах мы видим особый смысл решения. Очевидные ошибки, либо очевидные факты... С ними происходит такой процесс, который называется дефактуализация. Это еще Арент написала. Когда мы какой-то факт перестаем считать фактом, нам намного важнее, как он относится к нашему, какому-то, скажем так, эмоцию. То есть, если мне нравится этот факт, он истина. Если мне этот факт не нравится, это ложь. И это очень опасно, потому что здесь вступает в, механизм, вступают в роль механизмы самообмана. Вот. Так что, да, самый главный вопрос, в первую очередь, когда мы говорим, самый главный обманщик, кто нас обманывает, это мы с вами, и именно поэтому так важно сохранять эту честность с собой. Так, по вопросам, давайте пробежимся. Как работать продуктивно, когда работаешь дома? Нужно, безусловно, разделять, можно разделять во времени, разделять в пространстве эти места, потому что, конечно же, многие наши привычки, многие наши привычки, они контекст-зависимы. Как говорится, то, что было в Вегасе, должно остаться в Вегасе. Либо другой пример контекст-зависимости привычек. Во время войны во Вьетнаме, в американской армии, там была высокая распространенность героина. И безусловно, правительство опасалось, что приехав назад, солдаты, они станут героиновыми наркоманами. Но оказалось, что большинство солдат, вернувшись домой с войны, они продолжили жить своей обычной жизнью. Что это значит? И это ученых удивило, и они стали изучать эту историю, которая получила название «Контекст, зависимость, привычек». Это значит, что то, что вокруг нас, то, что мы видим, с какими людьми делаем, какие мы роли играем, очень сильно влияет на то, как мы будем себя вести в этом контексте. И вы знаете, что многие люди, они смелые в одном контексте, то есть на работе не так себя ведут, дома могут они себя вести иначе, потому что влияет как раз-таки контекст. И поэтому вредные привычки, кстати, точно также реализуются и зависят от контекста. Поэтому, если вы хотите что-то такое полезное вам советским, если вы хотите что-то не очень полезное съесть, либо там какие-то другие штуки, ешьте это вне дома. И пусть это дороже, где-то в кафе, особенно если вы подальше отъедете от своего района, особенно если это будет в контексте с какими-то с другими людьми и так далее, без проблем. Вероятность аддикции минимальна, потому что дома у вас другой контекст. Но если вы никогда этого не делаете за рабочим столом, либо где-то еще что-то едите, это худшее, что вы можете сделать для своей продуктивности. Почему? Потому что у вас формируется как раз-таки контекст зависимости привычки желание есть перед этим телевизором, либо перед этим ноутбуком, которым вы работаете. И поэтому каждый раз, когда вы садитесь, из-за формирования контекста зависимой памяти, у вас будут возникать это ощущение, и оно будет подталкивать, съесть, либо сделать это еще раз. Вот. Поэтому, как минимум, если делаете что-то не очень полезное, делайте это вне рабочего и вне домашнего контекста. Так вы, будет намного полезнее. Так, что еще у нас есть по вопросам? Пробегусь. Кому-то что-то непонятно. Атеросклероз у женщины 40 лет, статины не хочется. Но если хочется умирать, то можно умирать. Здесь вопрос такой. Если речь идет про атеросклероз, важно понимать, что есть разные формы атеросклероза. Есть генетически зависимые, которые поражают молодых людей, генетически передается. И здесь, безусловно, нужна комбинация, тут никакой ЗОЖ не поможет, если есть генетика. Тут нужна комбинация препаратов, безусловно. Кроме статинов, есть еще и другие препараты на основе иммунной, скажем так, на основе антител, которые тоже очень эффективно снижают липопротеин низкой плотности, но они очень дорогие. Так, расскажите про стресс. Мы с вами, курс «Моя осознанная стрессоустойчивость» в открытом доступе на моем YouTube-канале уже довольно давно, поэтому я вам рекомендую отправиться в первую очередь туда. И там можете найти для себя много полезного. Так. Как вы относитесь к кето для похудения? Я отношусь к критически к кето для похудения. Безусловно, есть случаи, есть заболевания, где кето может быть эффективное состояние. Но просто, чтобы похудеть, переходить на кето, я считаю, что это неэффективным. Так. Ферритин 11. Нужно начинать пить препараты жел... э, железа? Вот. Питание разнообразно, включая мясо. Нужно посмотреть на общую картину, есть ли признаки на ними. Они есть другие, кроме содержания ферритина. Поэтому тут по одному анализу опять-таки тяжело сказать. Вот. Так. Что бы вы делали при выгорании эмоционально? Ваши пять пунктов. Так, ну прямо пять пунктов... Сразу напомню, у меня есть видео учебное про выгорание, старая лекция, но тоже довольно полезная, лежит в открытом доступе на моем YouTube-канале. Так, если мы, если выгорание, первое, важно понять, что вы выгорели, потому что многие люди это отрицают, все как обычно, либо там «соберись, тряпка», либо прочие вещи такие. И при выгорании опять-таки связано в первую очередь с хроническим стрессом и ангидонией, то есть они идут вместе. Ангидония – это потеря способности получать удовольствие, то есть вас ничего не радует, вам ничего не нравится, ни в чем нет смысла, ну что по сути одно и то же. Это есть тоже процесс выгорания. При хроническом стрессе, при аддикциях различных, таких длительных, рано или поздно формируется выгорание, безусловно. Даже люди, которые потребляющие действующие вещества, наркотики, в них в конечном счете даже развивается такой, как называют специалисты «рубец личности». Постнаркотическое расстройство личности. Есть тоже такой диагноз из-за сожженных дофаминовых рецепторов. То есть, первое, это понять, во-вторых, это образ жизни, который мы ведем, и психотерапия и устранение тех причин, которые к этому привели. Вот. Самый, один из самых простых вопросов, которые здесь есть, помогают это поведенческая активация. Очень хороший способ. Для того, чтобы получать удовольствие от своих самых простых и небольших дел. Так, заменили сладкое. Сократила сладкое на 70%, заменила десерты на ягоды, прошли головные боли, голод приход медленно и не ударят по голове, как раньше. Класс, это здорово. Эм. Иногда вроде бы очевидные вещи говорятся, но у людей все равно есть недоверие. А вот неужели, если меняю поменяю питание, неужели я себя буду чувствовать лучше, и потом, когда это происходит, то люди такие, вау, это реально работает. Но, как гласит старая поговорка, если ничего не помогает, прочтите инструкцию. То же самое со своим здоровьем. Если ничего не помогает, там никакие бабки, никакие БАДы и другое, ну давайте менять образ жизни, это реально работает. Андрей, что вы думаете о теории теломеров? Я напомню всем остальным слушателям, что теломеры, такие концевые фрагменты хромосом, которые сокращаются э, с укорочением и изделением. Э, теломерная теория старения. Я отношусь к ней скептически. Теломеры, на самом деле, концевые отделы хромосом, они в большей степени говорят об оксидантном стрессе, нежели о, о самом процессе старения. К сожалению, чтобы не говорили, процесс старения, видимо, на биологическом уровне остановить невозможно. К сожалению, ребята, это так, вот, потому что большинство препаратов, подходов, они просто проваливаются. И, вероятно, где прорыв старения произойдет, это не в том, что какой-нибудь гормон изобретут новый, либо препарат, либо еще что-то. Нужна более глубокая технология, то есть весь вопрос на физико-химическом уровне. То есть нам нужно что-то сделать, чтобы научиться откатывать назад каждую поврежденную молекулу в нашем организме и следить за стабильностью генома. Вот, потому что, к сожалению, у нас накапливается большое количество необратимых изменений в организме, просто не ферментативных. То есть наш организм даже в теории не может их поправить. Например, гликация. Когда пики сахара происходят, молекулы глюкозы соединяются необратимо с молекулами ДНК, с молекулами коллагена. И все, теперь это повреждение практически навсегда с вами, учитывая, например, что... Период полураспада коллагена составляет около 15 лет. Так что, если засахарить там свои почки и сетчатку, то не нужно думать, человек, например, говорит, доктор, я перестал есть там, я нормализовал питание, почему ничего не происходит? Почему я сразу не вижу каких-то результатов? Я говорю, знаешь, организм, он злой, память у него есть. Называется эта история метаболическая память. Метаболическая память. Это... И сколько организм помнит, что вы с ним что-то дурное делали? Вот сколько, это, сколько ждать после того, как более-менее все откатится назад эта история? Цифра неприятная, но я вам ее скажу. 4 года. То есть 4 года, это более-менее по исследованиям сахарным диабетом было показано, что вот результат пиков, когда скакала глюкоза, соединялась с молекулами, повреждала что-то еще. Это вот 4 года риски уменьшаются после нормализации глюкозы. Только через 4 года они приближаются к какому-то среднему тренду. То есть, видите, организм, он такой злопамятный. И не хочет сразу же здороветь, как только вы взяли за ЗОЖ. Он хочет понять, что это с вами теперь надолго и всерьез. Так. Утренняя физкультура. Так. В планах зарядка. Хочется есть. Час ходить хорошо. За рекомплекс на час хочется есть на спорт два с половиной часа. Попробуйте немножко сократить, вот, потому что ну, не всегда высокий уровень кортизола на голодный желудок – это хорошо. Вот Второй вопрос актуальный. Как проверить работу мозга? Иногда ощущение, что отключается, пару раз чуть не попали в аварию. Такое бывает при недосыпании. Я бы в первую очередь исключил недосыпание, потому что недосыпание – это одна из топ, топ причин аварии которые только существуют, сравнимы с использованием телефона, либо с алкогольным опьянением во время езды. Вот. Это почему можно не досыпать? Можно спать такое же количество, например, если у вас сонное опное, либо какие-то другие проблемы со сном, то вы будете не досыпать. Нужно проверить, есть ли дневное состояние и так далее. Вот. Так что это важно. Но вообще, мы знаем, например, вот, упоминал я диабет, Перед тем, как развился диабет, есть состояние преддиабет. То же самое с головным мозгом. Когда у нас деменция бывает, поздно развивается, есть преддеменция. Преддеменция может за 7-9 лет до деменции начинаться. И я напомню, что у женщин практически в два раза больше риск развития деменции. По одной причине, потому что они дольше живут, но по другой причине есть определенная генетическая предрасположенность. Вот, как и к ряду других э, заболеваний, которыми женщины страдают больше, чем мужчины. Я имею в виду, например, ревматоидный артрит, да, например, мигрень, которая происходит, например, фибромиалгия, например, волчанка. Они у женщин встречаются намного чаще. Поэтому важно знать про такие гендерные особенности распределения заболеваний. Вот. Так что проверить работу мозга это – это... Можно сдать обычные тесты, например, там, на скорость реакции, на запоминание. Есть панели тестов, и, в принципе, там подскажут когнитивные тесты, они есть онлайн, есть ли это ухудшение. Вот. К сожалению, самому заметить ухудшение когнитивных способностей практически невозможно. Знаете почему? Потому что одна из самых важных когнитивных наших особенностей – это рефлексия, то есть способность замечать со стороны. К сожалению, она страдает самой первой. Поэтому мы становимся занудами. А нам кажется, что внутри, что мы реально несем какую-то истину до этих людей, что им нужно все объяснить. А уже посторонний нас обходит, потому что там где-то уже ку-ку. Как бы, вот. Поэтому, да, критика она ослабевает самая первой. Так, здравствуйте, потребление сахара и старение организма от этого? Нет, даже если вы не съедите ни одной молекулой сахара, вероятно, это не сильно драматично повлияет на вашу продолжительность жизни. Так, родственники умирали от инсульта, мне 60, как предупредить, такое же у себя. Диагностика и, безусловно, такие вещи, которые вот в наших странах, к сожалению, обращают мало внимания, как контроль за свертываемостью крови, в том числе, Артериальное давление и контроль атеросклероза, вот, поддержание липидного профиля – все это, безусловно, очень важно. Артериальное давление, к сожалению, абсолютно недооцененная история, особенно у молодых людей, они думают, что вот, например, там гипертензия – это что-то для пожилых людей. Но вот мы говорили про деменцию, и артериальная гипертензия, она является одним из мощнейших факторов риска для деменции. Поэтому все эти колебания сосудов, все эти скачки давления бьет в том числе по нашему головному мозгу и увеличивает риск деменции. Вот. Так, сейчас я посмотрю, секунду, был у меня пост. Один, сейчас, секундочку. Был пост про деменцию. Чини крышу, пока светит солнце. Про ряд факторов. Так, одну секунду. Так, про утренний свет. Да, вот, 12 ключевых факторов деменции. Раз мы с вами про это заговорили, это ж, про это же важно знать. Мы же с вами собираемся долго жить, накопить состояние, и прожить долго, и какой смысл проживать долго, если у тебя, ты не можешь этим воспользоваться. Так вот, первый фактор риска деменции – это низкий уровень образования. Мы с вами знаем про такое явление, которое называется когнитивный резерв. Например, если вы знаете два языка, то у вас деменция начинается либо риск на 6 лет, позже начинается, представьте. Три языка вы почти неуязвимы, вы умеете играть на музыкальном инструменте и тем более. С чем это связано? Чем больше у вас навыков, именно навыков таких серьезных, больших, тем больше у вас образуется синаптическая избыточность. Больше нейронов, больше отростков, больше синапсов образуется. И имея высокий когнитивный резерв, просто при возрастном ухудшении когнитивной функции, они будут просто ухудшаться долго-долго-долго-долго-долго. Огромное количество компенсаторных, благодаря новым навыкам способностей. И вы... Просто имейте меньший риск деменции, просто тренируя свой мозг. Второе – гипертония. Мы про это уже с вами говорили. Очень недооцененный фактор риска. Как и вообще артериальное давление. Дальше. Нарушение слуха. Вот возникает вообще важный вопрос э, с деменцией. Да, либо у себя, либо помочь кому-то избежать. Нарушение слуха. Почему нарушение слуха является фактором риска деменции? Особенно, если люди не хотят компенсировать не покупают почему-то слуховые аппараты, не настраивают их правильно и так далее. Для организма здоровье мозга зависит от количества, качества входной информации. Поэтому качественный слуховой аппарат, операция на зрение, удаление катаракты и вообще, например, коррекция зрения лазерная, это уменьшает резиденции, потому что мозг получает ясную картинку, ясное зрение, ясный слух, это же связано с вестибулярным аппаратом, поэтому, например, танцы-то хорошо влияют. То есть, чем больше органы чувств наши, через все органы чувств наш мозг получит информации, тем ниже у нас риск, безусловно, деменции. Поэтому никогда, если у вас плохое зрение, не позволяет себе ходить и смотреть с плохим зрением. Всегда одевайте линзы, очки, делайте лазерную коррекцию, то же самое со слухом и так далее. Не живите вот в этом полуразмазанном фоне, потому что на мозг оказывает это очень сильное депрессивное воздействие. Дальше, курение, здесь все понятно, ожирение, все понятно, депрессия, фактор риска деменции, отсутствие физической активности, но ну, вы это без меня так уже понимаете, а, диабет, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет третьего типа даже называют, Низкий социальный контакт, то есть социальная изоляция. Люди – это вообще прекрасное лекарство. Серьезно. Хотите вообще чему-то научиться, либо поздороветь, просто идете в компанию людей, которые хорошо этим умеют. Это серьезно. Даже если вы… Как это происходит? Есть такой особый вид – векарное обучение. Обучение через подражание. То есть, смотрите, то есть, если вы пошли на прогулку… Вы ничего не понимаете в архитектуре. Но вы пошли на прогулку с архитектором, который за всю прогулку не проронит ни одного слова. Но к концу этой прогулки вы будете намного больше знать про архитектуру. Почему? Потому что ваш мозг замечает, где он хмурится, где он больше смотрит на это здание, где он улыбается, где ему какое-то здание он пытается ему не нравиться. И вот это все вещи бессознательные мы социально очень легко считываем. Поэтому, находясь с человеком, который обладает необходимыми вам навыками, либо в чем-то хорош, вы будете его способ оценки а учиться у него практически бессознательно. Вот это есть векарное обучение. То же самое здоровье. Чем больше у вас худых друзей, тем больше у вас вероятность похудеть. Ваши друзья набирают вес, ваш, э, ваш риск набрать вес тоже увеличивается. Так что социальные сети играют, социальные сети имеют в виду наши личные сети знакомств, имеют огромное значение. Так, чрезмерное употребление алкоголя, это понятно. Черепно-мозговые травмы, это очень важный момент. И загрязнение воздуха. загрязнение воздуха. 200 метров от дороги, было исследование, даже у собак развивается деменция. Но для собак еще особенно опаснее, потому что собаки ниже как бы, ростом, они находятся ближе к земле, где оседает больше газов. И вот собаки, живущие возле где трасс, у них раньше развивается деменция, что уже говорить про людей. Вот И все вот эти факторы, которые я перечислил, 12 факторов, они отвечают за 40% всех случаев деменции. И они полностью управляемые. Представьте, э можно наполовину свой риск э сократить, просто влияя таким простым вот способом. Так, следующий вопрос. По вашему мнению, для упругости кожи полезнее пить коллаген, либо перестать есть сладко, уменьшить гликацию разными способами? Что действие. Я уже на этот вопрос отвечал, про коллаген отвечаю прямо какой-то топовый вопрос. Коллаген это полное фуфло. Полное фуфло в прямом смысле. Он вам никак не поможет. Как метафорично это объяснить? Да, можно бесконечно говорить, что сколько вы не пьете эти кислоты, они не смогут строиться, потому что период полураспада коллагена 15 лет. Сколько вы не пейте этих бадов, они никак не строятся. Но давайте я объясню другим способом. Молекулы коллагена очень длинные. То есть представьте себе электрический провод огромный. Да, вот вы стоите, длинные провода. Провод где-то порвался, а у вас есть кусок проволоки, аминокислота. И вы пытаетесь кидать куском проволоки для того, чтобы починить поврежденный высоковольтный провод. Точно так же выглядят ваши попытки, пропивая коллаген, починить макромолекулы коллагена в соединительной ткани. Вот, то есть это никакого смысла. Поэтому намного проще своей кожи не вредить, не вредить. Это фотостарение кожи, это гликация кожи, это хроностарение кожи, это пересыхание кожи. Вот. Как минимум начните с базы, например, там, адекватное увлажнение кожи через э, добавки, через водный режим, через э, крема и так далее. Вот. Попробуйте с фотостарением кожи защититься. Например, вот э, скоро много солнца, защитите свою сетчатку и кожу. Для кожи защита это астаксантин, например, это ликопен, да, то есть вещества, которые накапливаются, которые нужно пропить большим курсом. А чтобы защитить свою сетчатку, вам нужен что? Вам нужен лютеин и зеаксантин. Это тоже каротиноиды, но которые накапливаются в нашей сетчатке и защищают ее от фотоповреждения. И соответственно с возрастом, тоже чтобы зрение осталось нашим хорошим, это лютеины и зексантин. Они снижают риск возрастной дегенерации э, сетчатки глаза. Так что, вот вам БАДы, которые полезны. Так. Сориаз. Так. Понижен доктор. Почему? Ой, понижен витамин D. В Ирландии выписали дозу 800. Того же так мало не поднимется. Недостаточно. Солнце, конечно, хорошо. Но сейчас от тренда поднимать огромное количество гипердозы витамина D давно отошли, потому что большого смысла э, в них нету, Большого вне, смысла в них нет. Вот. Так что я думаю, это нормально. Как распознать преддиабет? Сложный замороченный анализ по уровню С-пептида. Более простой это нагрузочный тест глюкозы. Так, Седативные таблетки на растительной основе могут вызвать привыкание. Помогают сну. Так, что это? Валериана, наверное? <смех> Вряд ли это могут. Даже если они не работают, плацовый эффект тоже будет работать. Так что можно пить по одной таблетке и окей. Так, какое отношение к синдрому дефициту внимания гиперактивности? Симптомы из интернета, как будто бы сейчас у всех, как надо лечить? Я думаю, эта история типа инсулинорезистентности, то есть само по себе это просто состояние, ну, вызванное информационной перегрузкой и дефицитом торможения. Вот и все. Нужно лечить, менять образ жизни, а не лечить само по себе это состояние. То есть это симптом, скорее, образа жизни. Вот. Вы знаете, что системы торможения в нашем организме, почему может развиваться, например, дефицит торможения? По одной простой причине, потому что во всем том, что мы потребляем, нету своих естественных тормозов. Дайте мне объяснить. Например, с едой. Да? То есть, у нас практически вся еда такая, что она не содержит факторов насыщения, либо их пытается уменьшить. То есть, весь фастфуд это нечто избавленное от клетчатки, туда добавлены только ароматизаторы, усилители вкуса, туда добавлены запахи, туда То есть то все только то, что разгоняет нас и стимулирует. А горькое, кислое, вяжущее эти все элементы оттуда удалены. То же самое, например, то есть насытиться едой, так чтобы не передать, сложно. Вот трудно переесть брокколи, да, но легко другими видами углеводов. То же самое, например, с потреблением информации. То есть, книга надоест намного быстрее. То есть, трудно себя перестимулировать обычной книгой. Смартфоном – пожалуйста. А если мы говорим про дефицит торможения, здесь самый лучший способ привести свои системы торможения в порядок, я имею в виду в хорошем смысле торможения, для того, чтобы не, не было у нас гиперстимуляции наших нервных клеток. Это физическая активность. Дело в том, что так либо иначе, в той либо иной степени, почти 60%, многие говорят даже больше, нашего головного мозга связано с обеспечением движения, управлением мышцами. Ну это и понятно, ведь изначально наш мозг развился как способ координации мышц для того, чтобы нашу пищевую трубку перебросить поближе к источнику еды. И если мы с вами мало двигаемся, наши мышцы не устают. Если мы с вами много двигаемся, то устают не только мышцы, то активно задействуется и устает 60% нашего головного мозга, который координирует и обеспечивает это движение. А когда наш мозг, обеспечивающий движение, устает, он начинает выделять гамк, гамма-аминомасляную кислоту, которая является нейромедиатором торможения. Из-за того, что на наши мозги мы физически устали, остальные мысли автоматически тоже тормозятся. И тревога тормозится, и зацикленность на себе и на своем эго тормозится. То есть, по сути, физическая активность балансирует и... Компенсирует умственные активности. Так, как лучше набирать мышечную массу женщине в 43? Силовые виды спорта, э, собственно говоря, поднимайте тяжести. Так, в чем проблема коллагеновых повреждений пиков глюкозы? А, в том, что макромолекулы повреждаются и не могут нормально функционировать. Вот. Более того, поврежденные молекулы могут вызывать воспаление, ну и процесс пошел-поехал. То же самое, например, как процессы э, гликации сосудов. Где они гликируются, туда начинается, приходят э, макрофаги, которые пытаются, нейтрофилы, которые пытаются починить это повреждение. Но в результате все происходит еще хуже, потому что развивается воспаление. Так, Слышали вы историю про Спартака в субботу, историю о разоблачения? Не слышал, первый раз слышу, кто это. Так. Как нужно подстегнуть метаболизм? 60 лет, не надо подстегивать с метаболизмом, думаю, все в порядке. Так, грустная тема эфиров, вопрос, деменция, старение. Предлагайте веселые темы, любовь, страсть, влечение, эйфория, все что угодно. Так, еще очень странно, что моя подруга прислала мне этот эфир, деменция, старение, ожирение. Возможно, она что-то видит со стороны для вас. Так, так, Теретий. так. Почему так сильно влияет на человека бомбардирование любовью? Ну, бомбардирование любовью эффективнее, чем просто элементарное здесь запугивание. Любой у любого человека есть необходимость в признании. Эта потребность, именно поэтому, обратите внимание, что любые манипуляторы, они всегда пытаются, э, то есть, как это сказать, современные манипуляторы, они пытаются использовать других людей, как таран для достижения своих целей. Например, так делают все классические левые движения. То есть, неважно, кто это. Например, да, например такие, э, как вот как, собственно говоря, происходило здесь раньше, что вместе недовольные дворяне, такие, например, как дворянин Ульянов, он же Ленин, либо недовольные уголовники, такие как Сталин, им трудно вместе, например, да, атаковать, чтобы что-то делать. Что они начинают? Они начинают, выбирают определенный класс людей, да, как и у любых левых социалистических течений, и говорят, что эти люди угнетенные. Мы должны им помогать, они хвалят, вы рабочие, например, вы самые чистые, вы самые честные, только у вас настоящая культура и так далее. И, собственно говоря, это как у любого есть соблазнение, атака любовью, как любой манипулятор, он говорит, что ты самый хороший, ты самый лучший здесь. И затем, как сейчас кого соблазняет, но на Западе рабочих уже закончились, эта тема не получилась у левых, и они ищут каких-нибудь угнетенных, например, не знаю, там могут быть мигранты. Это могут быть женщины, это могут быть трансгендеры, это могут быть, не знаю, какие-то еще какие-то люди. То есть, обратите внимание, не важно, кто это. Важно найти каких-то людей, сказать, что они самые лучшие, самые честные, самые угнетенные для того, чтобы, атаковав их любовью и соблазнив их, использовать их как таран для достижения своей власти. Понимаете? Ведь в чем опасность всех этих разговоров? А главная опасность всех вот этих левых движений в том, что они видят только классы, либо группы людей, они не видят личностей. А суть человеческой цивилизации направлена на том, что главное это какой-то человек, неважно это мужчина, женщина, черный, белый, высокий, либо низкий, важно, что он личностью из себя представляет и что он личностью делает. То есть нас интересует конкретный человек, мы не можем судить про класс людей, потому что везде есть и хорошие и плохие люди, мы смотрим в лицо конкретному человеку и судим о конкретном человеке его поступках. А в чем опасность всех идеологий? В том, что они говорят, неважно, кто ты. Как личность ты нам не интересен. Нам важно, к кому ты относишься. Красный, белый, женщина, мужчина, черный, белый, гетеро, гомо. И мы судим о тебе, только исходя из твоей принадлежности к какому-то классу. То есть личность стирается, она не имеет никакого значения. И поэтому всегда... А остерегайтесь к тем, кто обращается к вам не как к личности, к лично вам, а просто как к носителю какого-то ярлыка. Если, например, говорят, ну ты что, не мужик, я сразу это же манипуляция. Никто ко мне, к Андрею Беловешкину не обращается, ко мне обращаются, пытаются к классу, к ярлыку, который как бы здесь на мне здесь налеплен. То же самое и по всем здесь остальным вопросам. Вот там национальность, возраст, не знаю, пол. Это все, что угодно. Вот. Всегда не забывайте видеть живого человека, который перед вами. И помните, что вы вы не набор ярлыков. Поэтому, если кто-то вас пытается э, использовать или обращаться к вам по этим ярлыкам, там, ты что, не женщина, ты что, не мать, ты что, не хозяйка, это обращение к классу, к социальному. да, Это обращение к ярлыку, а не конкретно а к вам, как к живой Личности. Вот, всегда помните, что мы больше всех этих личностей, мы не являемся вот этими ярлыками, этими моментами, к которым к этому мы не относились. Это, собственно говоря, отсюда же истекает э, культура принадлежности, либо культура достоинства. Как обратить внимание? Культура достоинства, она исходит из того, что вы человек из-за того, что вы предпринимаете определенные решения и делаете определенные вещи. То есть, ваши слова, ваши поступки говорят о вам, о вас, в первую очередь, кто вы. То есть, вы своей жизнью отвечаете на этот вопрос. Второй же подход, такой более консервативный, более архаичный, это культура принадлежности, которая говорит, что ты должен себя вести только так, потому что ты кем-то являешься. Но ты же доктор, тебя это не должно касаться. Ты же мужчина, ты не должен на это говорить. Ты же вот это... Это классически манипулятивная схема, архаичная, которая считается, что твоя личность, твои поступки должны определяться каким-то из ярлыков, которые ты, возможно, вообще не выбирал, то есть, который является, по сути, врожденным. Вот и все там. Ты же белый, ты, ты же черный. Из этой же истории. Вот. Давайте дальше, что у нас. Ребенку 10 лет периодически возникает страх смерти, что мы все умрем, как вы рассказываете своим детям. Это можно показывать на примерах. Есть животные, есть букашки, есть музеи, в которых это можно показать. И объяснить этот механизм, нужно рассказывать. Вот. Можно это проиграть, в том числе в игровой форме. Можно рассказать и про своих родственников, которые до этого историю, которые жили и которые здесь умерли. То есть на конкретных примерах. Почему может отталкивать запах человека? О, Одна из моих любимых тем. Запах – это вообще огромная, огромная тема, куча вопросов. Запах очень много говорит о человеке, и запаху, иногда запаху можно доверять больше даже, чем словам человека. Потому что он содержит огромное количество пластов информации, в том числе о вашей иммуносовместимости, то есть генетической. Именно поэтому нас отталкивают запахи слишком близкородственных нам людей. Вот, организм пытается выбрать идеальное генетическое расстояние Это могут быть запахи болезней, в том числе И это могут быть запахи, которые связаны, например, со стрессом в том числе Либо с кортизолом Вот, поэтому, безусловно, запах он может отталкивать Потому что наш организм говорит, держись подальше вот, к сожалению, такая же история связана с кожными высыпаниями. И, например, постакне, либо рубцовое акне, люди сталкиваются с такой проблемой, когда, к сожалению, реакция может быть такая небольшое отторжение, потому что кожные высыпания, они как бы свидетельствуют, ну, как бы наш организм считает, что это какое-то инфекционное заболевание у человека может быть, и поэтому мы можем подсознательно таких людей избегать. И это же, конечно, тоже большая проблема. Ну, нашей же древней системе не объясни, что акне – это не высыпание тифа, например, инфекционного зараза. Так, температура 2 месяца не уходит, не могу сказать. Так, почему чаще, чаще одного раза в неделю нельзя разнообразное одноразовое питание? Можно, это просто средняя рекомендация. Какой крупе отдать предпочтение? Греча, пшено, маш чечевица бобовый этот топ давайте предпочтение бобовым тем более их больше молочный горошек чечевица, фасоль ну в разном виде в виде хумуса в виде добавления что угодно так хеликобактер пилори ну есть и дыхательный тест есть и иммунные способы диагностики так что еще Псориаз. Много причин, к сожалению, если речь идет про такие состояния, как псориаз, либо волчанка, там зачастую совпадение факторов, иногда случайно. Иногда человек с такими же генами, с таким же образом. У одного проявляется э, псориаз, у другого нет. Например, это бывает, риск проявления может зависеть, э, проявиться, например, стартует псориаз чаще всего после зимы, либо зимой. Потому что уровень витамина D уменьшается, уровень солнца уменьшается. Да, и аутоиммунные, они чаще проявляются ближе к северу, когда есть дефицит солнца. То есть, это вот образ жизни. И генетика. Стресс сам по себе, вряд ли сам по себе. Так, остопороз. Так, да, проблема большая. У женщин тоже встречается остопороз в два раза чаще. Сам по себе кальций, смысла... Будет, окажет мало, но помните, что с остеопорозом, кстати, у всех, и у мужчин, и у женщин, здесь тоже есть капитал. То есть, те люди, которые больше занимаются спортом на протяжении жизни, у них костной массы накапливает больше, поэтому остеопороз у них более замедленно развивается, риск его уменьшается. Поэтому спорт здесь нажен. Вагинальный массаж помогает бороться с бесплодием? Думаю, не помогает. Так, как отличать у себя нарциссические черты от здоровой конкуренции? В первую очередь для нарцисса мысль о том, что ты такой же человек, как и все, является болезненной и неприятной. Если вы легко допускаете и принимаете мысль, что вы такой же, как и все, а может даже немножечко еще и хуже, то вряд ли вы нарцисс. Либо вы очень сложный нарцисс, который считает, что он нарцисс, который способен даже допустить мысль, что он же такой же, как и все. Но это уже будем здесь увлекать. Вот. Здоровая конкуренция – это в первую очередь знание того, что вы реально можете делать. Какие реальные вещи, какую вы ценность можете приносить в реальном мире. Вот. Это, наверное, самая важная история. То есть, вместо того, что другие вас думают, либо как они воспримут, Просто фокусироваться на результатах своих действий и на том, что, какие усилия вы делаете. Ну и безусловно, как правило, нарциссизм той или иной степени, он связан с отрицанием своей тени. То есть с отрицанием того, что есть во мне плохое. Вы знаете, это концепция еще и Юнга, даже в тысячелетнем героев, в книге Кэмпбелла, там всегда есть миф, что... Любой герой, который проходит миф трансформации, он неизбежно встречается с тенью. То есть, что подразумевают психоаналитики и про что мы говорим сегодня? Что современная наука считает, что вот это вот тень в нас. Что это? То есть, психоаналитики считали, что наша тень – это вымещенные, изгнанные из нашего подсознания наши темные стороны. То есть, они нам так не нравятся, что мы о них не хотим думать, поэтому мы их изгоняем и делаем вид, что их не происходит. И это на самом деле очень плохо, потому что если мы не принимаем свои негативные стороны, то мы можем легко стать плохими людьми, потому что мы не видим плохого в себе. А если мы отрицаем плохое в себе, мы не сможем это заметить, когда мы действуем плохо. Вот какой механизм. Что значит эти темные стороны? То есть знать и признавать, где мы, а причиняли боль и вред другим людям. Где мы проявляли откровенно разрушительное вандальское поведение, то есть когда мы проявляли стадистические черты, когда мы проявляли психопатические черты, когда мы проявляли нарциссические черты, когда мы проявляли обманывали и лгали, то есть когда у нас такой был Маки电ум определенный. Когда мы это делали, так либо иначе это каждый из нас делал, когда мы проявляли агрессию, в том числе не только агрессию активно, но и пассивную агрессию. Прочитайте опросник пассивной агрессии, ее намного больше мы в принципе здесь производим. То есть, собственно говоря, например, даже постоянное опоздание у другого человека, он говорит ха-ха-ха, он опаздывает. Нет, если человек всегда опаздывает, то тут есть только два объяснения. Вот. первое объяснение это вариант пассивной агрессии по отношению к вам, то есть человек таким образом вам хамит, проявляет пассивную агрессию опоздания А Второе, вероятно, объяснение, которое здесь происходит – это нарцисс. Это проявление нарциссизма. Почему нарцисс всегда опаздывает? Потому что он не считает вас за людей, которым это будет неприятно. То есть вы для него вещи, но какая разница вещам я приеду, какая разница дивану я приеду вовремя либо на 20 минут. Никакой разницы для дивана. И для нарциссов, и для психопатов остальные люди вещи, поэтому их это не интересует, что они чувствуют. И это всегда в деталях, в нюансах проявляется. Так, какой вред от хронического воспаления клеток организма? Огромный вред, то есть воспаление это синдром, который делает хуже все, в прямом смысле. Это гиперактивность нашей иммунной системы, которая связана и с ожирением, и с риском рака, и с ускоренным старением и совсем. Самые распространенные причины воспаления, это воспаление связанное с висцеральным жиром. Висцеральный жир, живот, это человек горит, человек объят невидимым пламенем и только доктор видит это и говорит, боже, он же сгорает практически сейчас. Но все говорят, не волнуйтесь, это его выбор, его тело, его дело и так далее. А на самом деле висцеральный жир, он производит огромное количество провоспалительных молекул С чем это связано? Там сложный механизм, то есть на самом деле, вот мы говорим, жир в животе, откуда он вообще взялся? То есть изначально сальник, да, вот сальник это вот петли такие жира между петлями кишечника Он изначально организмом был задуман как полицейские живота Его так хирурги называют сальник, полицейские живота то есть, там находятся специальные молекулы, которые не дают бактериям с кишечника попадать, и проникать, и защищают его. Но, к сожалению, при когда этих молекул жира становится очень много, все эти иммунологические функции иммунологического надзора сальника, они превращаются только лишь в негатив и в оружие. «Верите ли вы в гимнастику для лица, помогает либо ухудшает состояние кожи?» Я верю в гимнастику для лица но скорее для психологического состояния. И красивым лицом может сделать только гимнастика, которая помогает лучше выражать свои эмоции, более четко и красиво. Так. А почему, будучи... Так, ориентацию. Что новым поколением может заменить церковь? А, безусловно, стоицизм... Лучшая замена церкви, если про которую говорить. Да, более того, что среди элит римского, среди элит древнего Рима, де-факто стоицизм представлял собой такой набор философии. Тем более римский стоицизм, римский стоицизм, он очень плотно соединялся с понятиями гражданственности. И там, то есть, по сути, если для греческих полисов такой стоицизм он был такой ну скажем так в большей степени внутренней то римский стоицизм он безусловно очень активный он очень гражданский и я бы сказал патриотический в хорошем смысле этого слова и он такой холодный и универсальный так Какие принципы стоицизма помогают похудеть? Хороший вопрос. Так, что из стоицизма помогает похудеть? Скорее, в первую очередь, понимание желания не быть рабом. То есть, с точки зрения стоицизма, свобода либо рабство, оно в первую очередь определяется твоей свободой воли. Если ты подчинен своим импульсам, подчинен своим желаниям, ты раб. Вот реально, то есть, посмотрите, вы, то есть, с точки зрения стоицизма, если вы не можете, если вы переедаете, вы раб еды. То есть, приятно ли быть рабом беляша? Подумайте, честно себе скажите. Ну, вот вы съели, съели например, что сказали, я раб беляша. То есть, кусок рафинированного, жареного, в каком-то вонючем масле, куска теста с непонятным мясом, может подчинить меня, homo sapiens, человека высшей воли. Это позор какой-то. Это я бы даже сказал унизительно. То есть, с точки зрения э, стоицизма, здесь как раз таки э, свобода воли заключается в свободе выбирать и в свободе понимания того, что изначальный импульс, который мы направляем, он рождается не в беляше, это не беляж хищный вас притянул Это рождается в вашей голове В первую очередь этот образ И в своей голове быть хозяином Это и есть свобода То есть возможность выбора каких-то реакций Возможность подняться выше биологических триггеров У нас есть такая возможность Даже какие-то использовать свою силу ума Определенные трюки для того, чтобы Даже биологические какие-то триггеры какие-то, их оседлать, их использовать. То есть, де-факто стоик – это как Ториадор, который с красной тряпкой легко отскакивает от быка. От бык является как бы древней частью вашего мозга. Например, там, не знаю, там, еда, там, секс, власть, деньги. Почему меня не все не слушают? Вот эти все рождающиеся импульсы. И стоик, по сути, просто раз направо, раз налево. И легко используют все эти триггеры. Самое главное, что избегая конфликта. То есть для стойка не существует определенного конфликта. Потому что если мы, мы иногда видим, либо отрицаем себе, либо вытесняем себе определенные какие-то желания, либо триггеры, то это вредно. Но хуже всего, что мы можем делать, это рационализировать свои желания. Рационализация желаний, это рационализация эмоций, это одна из... Вот, кстати, я уже говорил про это. Одна из самых больших ошибок, которые мы можем сделать в своем поведении. Что это? Нам чего-то хочется. Либо нам плохо просто. И мы используем свой мозг неправильно. То есть, как его правильно использовать? Мозг – это инструмент решения задач. А мы начинаем его использовать для того, чтобы ублажить себя эмоционально. Это худшее решение, которое только можно принять. Например, я хочу беляш. И вместо того, чтобы мозг говорить, чтобы мозг сказал: слушай, хотеть беляж это, конечно, я понимаю, а ты может быть голодным, либо не доспал. Иди прими горячую ванну, либо иди погуляй где-нибудь по парку и тебе перехочется. Ты просто в стрессе. Это нормально, мозг говорит. Но что, как мы используем нашу префронтальную кору неправильно? Мы начинаем себе доказывать, почему хотеть биляж это достойно и почему мы заслужили. Мы, то есть мы, мозгу приходит задача задаче, обоснуй обоснуй и рационализируй э, смысл в поедании беляшей после рабочего дня. Ну, мозг говорит, ну, наверное, он устал. Да, беляш это, конечно, не очень, но в нем находится мука, в которой много находится глюкозы. Раз ты устал, глюкоза здесь безусловно нужна. Также мы получим, вероятно, определенное удовольствие. А комбинация жира и мучного, она позволит нам чувствовать себя не таким ничтожным после рабочего, например, уставшего дня. И, возможно, это заев, мне станет немножечко здесь легче. И в конце концов, один беляш, ничего страшного, сегодня был трудный день, наверное, ты заслужил, один раз живем, мало ли, что Беловешкин говорит в своих эфирах, в общем-то, все это не имеет никакого значения. В конце концов, я это имею право на все это сделать, и кто вообще такие, чтобы меня судить? Это мой личный выбор и мой личный беляш. Вот какую тираду вам выдает мозг, и вы такие, спасибо, мозг, обосновал, и идите ляж. А, второй пример, мне плохо, и вы вместо того, чтобы там, размяться, там, выйти из дома на солнечный свет, либо сделать, чтобы вам было хорошо, вы тоже обращаетесь к мозгу, мозг, почему мне так плохо? И ваш мозг объясняет, почему вам плохо. Так посмотри, так что у тебя может быть хорошего? Посмотри, как твое детство, посмотри, что здесь происходило, посмотри, как с тобой обращаются другие люди, посмотри, какое ты ничтожество. Да как тебе вообще может быть хорошо в этой жизни? Что произошло? Вы пытаетесь рационализировать свою эмоцию, а этого делать нельзя. Эмоцию нужно проживать, не привязываясь, не объясняя, не клея здесь ярлыки и управлять эмоциями. Например, подумать, что можно сделать, чтобы испытать какую-то альтернативную здесь эмоцию. И в конечном счете, эмоции – это прекрасно, но у вас есть план действий, который вам необходимо делать. Это в первую очередь важнее, важнее здесь всего остального происходящего. Это к вопросу рационализации. Если вам кто-то понравился, вы это знаете, влюбленные слепы, что-то понравилось, вы готовы закрыть глаза и объяснить, да, он хромой, но вот эта история, да, вот что-то еще, да, он мошенник, но со мной такого точно не будет, и так далее. то есть Это истории рационализации такого самообмана. Так, как раздевать себе саморефлексию? Да, и отсюда истекает важный вопрос, любая саморефлексия только в вменяемом здоровом состоянии. Как отомстить манипулятору-нарциссу? Не нужно никому отомстить, лучше просто найдите манипулятора-нарцисса в себе. Тогда вы сможете распознавать это в других людях. Если вы не видите нарциссов в себе, либо нарциссические тенденции, вам тяжело будет увидеть в других людях. Так. Э, так. Если противопоказание у вас токсантина, наверное, нету. Рабыня, конфетки, коровка. Пишет Оксана. Да, это тоже. Добрый вечер, Андрей. Ваше отношение к А-а-а. Иммуно-хеллс это полная ерунда, равно, равно как и, напомните, выскочил с головы это название теста, определение жирных кислот в крови неимуноферментным. ну, тоже, в общем-то, ерунда. Так, как бы распределить силовые йогу-кардио на протяжении дня? Я думаю, хорошо это с чередованием, силовые хорошие три раза в неделю прекрасно. Так, смотрим вопросы. Стрессовая работа стимулирует, но истощает, но стимулирует, но истощает Спокойно, скукой истощает. Что подскажете? Делайте перерывы. То есть, чтобы стрессовая работа на элементарном она хороша, просто люди забывают делать перерывы. Вот все простое. Если вы хотите работать на пике, вам нужно отдыхать на пике. Это очень важно. То есть, да, время лечь, то есть, можно просто лежать на диване, но это пассивный способ отдыха. Для того, чтобы эффективнее в краткие моменты времени восстанавливаться, следует использовать и специальные варианты, например, там сиеста в середине дня, небольшие перерывы в 5 минут, подойти к окну, подышать, размяться, физически маленькие тренировки. То есть, добавляя больше таких промежутков, добавляя больше здесь активностей. Вы лучше структурируете свой день и не даете себе выгореть. Так, подробнее расскажите про принцип штанги из вашей книги «Воля к жизни». Запуталась в балансе, что делать для здоровья и что не делать для здоровья. Ну, у нас, наверное, для него времени еще хватило, я расскажу. Откуда взялся принцип штанги? Это мой любимый автор Насим толе Я всем рекомендую его книги «Антихрупкость». Последняя книга «Шкура на кону» – они просто прекрасны. Вот у нас осталось минута пятьдесят, я попробую свете объяснить принцип штанги. Ш что он значит? Огромных способов существует сотни и тысячи способов улучшить свое здоровье, да? того, что можно делать. Как здесь не запутаться, как выбрать, что происходит? Из всей этой бесконечности вы должны выбрать для себя следовать двум крайностям. Первая крайность – вы должны обязательно делать своим здоровье то, что помогает предотвратить серьезные проблемы. Например, сдавать регулярные анализы, проверять артериальное давление, сделать в определенном возрасте там, колоноскопию, делать в определенном образе маммографию, регулярно смотреть и смотреть, что у вас с зубами. Почему это делать? Потому что этот регулярный анализ, он тратит немного времени, но он помогает вам избежать огромного количества проблем. То есть там в запущенный рак, там какие-то еще серьезные проблемы. То есть вы пытаетесь избежать поражения здесь, да, вот на этой стороне. Другая часть штанги заключается в том, что вы делаете, выбираете со всех методик те, которые вам нравятся в удовольствии, которые приносят вам максимальный эффект. Максимальный эффект. Например, да, плавание хорошо, но вам оно не очень нравится. Какой смысл час ехать через город до бассейна, час плавать и час назад, три часа в день? и вам это не сильно нравится и не сильно эффективно, вы бы за это могли полчаса потягать у себя штангу либо гирю дома и у хайдокаться точно так -то, точно получить точно такой же результат. То есть вы выбираете штангу либо гирю дома, потому что это намного эффективнее, и вам это нравится, вы себя чувствуете более бодрым. То есть смысл штанги в том, чтобы делать то, что помогает избежать поражения, и делать то, что вам приносит максимальный эффект. Наше время заканчивается. Всем пока! До без напустия.